Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Свобода от чужого мнения». Задумайтесь, как было бы круто, если бы вы научились не зависеть полностью от чужого мнения. Вам было бы наплевать в хорошем смысле на чужие взгляды, мысли, слова о вас. Вам было бы неинтересно, что о вас говорят за спиной, вне вас. Какие были бы слухи, сплетни, одобрят вас, либо вам позавидуют, посмеются над вами, либо, закусив губу, задумаются о чем-то своем. Вот вам просто фиолетово. Вы идете такой счастливый, одет. Во что хотели одеться? Купили самые невероятные башмаки, какую-то яркую шляпу, длинный монштук, какой-нибудь старенький БМВ, Сидели бы нам по отрезкавшимся лиловом диване, читали любимую книгу, слушали бы любимую музыку, носили бы тот телефон, который вам нравится, а не тот, который навязывает вам реклама и общество. Действительно кайф. Попробуйте так жить. Хотя бы один день в неделю. Это приживется, поверьте. Перестаньте ловить чужие взгляды. Перестаньте думать о людях. Конечно же, в хорошем смысле. Вы будете кайфовать. Вы взлетите настолько высоко, что станете индивидуалом. вдруг почувствуете, что вы невероятно талантливы, сильны, мощны, прекрасны, умны, мудрый, здоровы, а главное счастливы. Просто попробуйте, не откладывайте это в долгий ящик. Это так легко и просто. Выйти на улицу с другим, не прислушиваться, не спрашивать, не ждать совета. Не интересоваться тем, что вас думают, не ждать одобрений. Ничего. Выйти на улицу, прогуляться лишь для себя. Кафе с погодой, с Богом, с самим собой. Общаться просто так. Прогуляться, в чем вам хочется. Сделать то, что вам хочется. И жить так всю жизнь. Вот это драйв. Начните. Я вас призываю. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.